Я приветствую вас всех, дорогие друзья. Меня зовут Евгения Жданова, и я с удовольствием представляю вам сегодня обзор каталога номер один уже нового 2020 года. Начните новый год с выгодных покупок. Скидки в этом каталоге достигают 75 процентов, и мы сегодня поговорим о самых интересных. Если вы еще не успели присоединиться к компании Faberlic, то сейчас самое время сделать заказ и получить свой подарок. В первом каталоге оплачиваете заказ на сумму 1499 рублей и более в ценах по каталогу, и тогда уже во втором периоде вы сможете получить свой подарок. Наших новичков ждет удивительный набор косметики для дома. Стоимость его по каталогу 767 рублей. Они получают его практически в подарок. Это чистящее средство для ванной комнаты, Средство для чистки духовок и плит. И универсальное средство по уборке за домом. Плюс новинка каталога номер два это рукавица из микрофибры. Очень выгодное предложение, и наш новичок получает еще дополнительную привилегию. Покупать продукцию компании теперь он сможет с 20% скидкой. А если у вас есть купон зимние скидки, напоминаю вам про шопинг с удовольствием. Если вы разместили заказ... В семнадцатом или восемнадцатом периоде на сумму 999 рублей и более в ценах по каталогу, то напоминаю вам об очень приятной привилегии. Вас ждет 50 скидка на парфюмерно-косметическую продукцию и косметику для дома в текущем каталоге. Обратите внимание на специальные цены и предложения на продукцию из серии «Зима». Это настоящие микроцены от 69 рублей. Ваша кожа находится в зимнее время под очень надежной защитой. И пусть ваша зима будет яркой. Сыворотки для лица. Это усилители красоты и активаторы молодости. Дорогие леди, представляю вам с большим удовольствием трио наших волшебных сывороток. Со скидкой в 45% вам доступна сыворотка из серии Beauty Lab. Ее можно приобрести за 659 рублей. Витаминная сыворотка из серии «Айсиул», а здесь, внимание, бонус. Если вы разместили и сделали заказ на 1700 рублей, то вы сможете купить эту сыворотку всего за 499. Ну и третье. это сыворотка «Защита молодости кожи» из серии «Проэликсир». Этот продукт доступен по стоимости 349 рублей. Наслаждайтесь, самое время сейчас уделить время себе. Ну а замечательным дополнением по уходу за кожей станут всеми любимые чудо средства из серии Beauty Lab. Со скидкой 65% вы сможете приобрести 3D-филер. Со скидкой 50% вам будут доступны любая из наших кислородных экспресс масок. Ну и также со скидкой 50% можно будет приобрести ночную маску для лица из серии ICU. Еще одно выгодное предложение каталога номер один. В серии Expert Skin Activator предусмотрено три ступени пошагового ухода за кожей лица. И в прошлых каталогах в 17-18 средства первого шага восстановления предлагались по очень значительным скидкам. Если вы продолжаете этот курс ухода, то сейчас самое время перейти к ступени 2. Она называется эластичность. И стоимость средств этого шага 1299 рублей, вместо почти 2500. Наслаждайтесь, подарите энергию каждой клеточке своей кожи. И красиво перезапустите режим молодости. Проявляйте заботу не только о кожи, лица, но еще и позаботьтесь о своем теле. И наша программа Faberlic, она так и называется «Идеальное тело». Средства этой серии доступны в текущем каталоге со скидками до 70%. Это патчи для похудения, это восстанавливающий крем для тела против растяжек и массажер массажер для тела и вся серия обойдется вам всего в 1517 рублей это цена всего одного массажа наслаждайтесь самое время экономить ну и конечно же увидеть приятное отражение в зеркале ощутить легкость в своем теле и быть в великолепном настроении создавайте идеальный макияж в первом каталоге для этого есть абсолютно все, и эта продукция предлагается по очень приятным ценам. Для макияжа и ухода за кожей губ с 50% скидкой предлагается любой цвет блеска для губ волна цвета, бальзамы и карандаши для губ. А с 70% скидкой 3 губных помады – это роскошный поцелуй «Первая леди» и «Овация». А для макияжа глаз акция на идеальную тушь для ресниц. Всего 169 рублей. Со скидками в 60% предлагается палеты теней для век «Сладкая жизнь» и карандаши для глаз и бровей. Ну а в конце дня позаботьтесь о нежной коже вокруг век. Попробуйте нашу замечательную новинку из серии «Оксиологи». Это двухфазное средство для макияжа глаз. Наслаждайтесь уходом и сияйте. Мир парфюма в компании Faberlic это всегда отдельная глава в книге под названием Букет эмоций. В этом каталоге скидки на ароматы от 45 до 65%. Это экономически выгодно. 1000 рублей и более это всегда очень сказочно приятно. Новогодняя пора – это самое время зазвучать в унисон в паре. Обратите, пожалуйста, внимание на специальные предложения и акции в коллекции парных ароматов. Это серии «Инкогнито», Beaumont и «Урбан Legend. В разделе «Мода и стиль» Цены на категорию мужской и женской одежды ну просто невероятные. Любые две вещи вы сможете купить со скидкой в 10%, любые три со скидкой в 15%, 4 и более вещей и скидка уже 20%. Чем больше покупаешь, тем выше экономия. Итак, для женщин это вязаные джемперы, толстовки на молнию с капюшоном, футболки с длинными рукавами и брюки. Размеры от 40 до 56, на любой вкус, на любой цвет, наслаждайтесь экономией. А для мужчин это поло, толстовки, футболки с длинными рукавами и брюки. Размеры от 42 до 58. -го. Также обратите внимание на распродажу мужской коллекции со скидкой в 40%. Ультрамодная, комфортная, яркая одежда будет радовать вас не только во время активных зимних прогулок всей семьей, но еще на тренировках в спортивном зале или в уютной домашней атмосфере. А цены вас приятно удивят. В женской и детской линейке одежды коллекция «Жизнь в динамике» предлагается в текущем каталоге со скидкой в 50%. Это утепленные стеганые жилет и брюки, это три модных куртки и двухцветное яркое платье из велюра. А для наших любимых непосед в дни зимних каникул на странице каталога вы найдете и платья, и футболки, утепленные брюки и стеганые юбки, куртки и шапки. Дорогие друзья, сегодня мы с вами рассмотрели самые выгодные и интересные акции каталога номер один. Буквально на каждой страничке каталога такие головокружительные скидки, что хочется купить все. А с вами была я, Евгения Жданова и наша команда Фаберлик, желающая вам самых лучших покупок. До новых встреч!